Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет обзор проекта Coin. Очень интересный проект, очень интересная задумка данного проекта. Проект уже почти везде, где только можно было, залистился. Идут активные торги. Данная идея очень всем зашла. Многие начинают использовать скажем так, данную монету не только для того, чтобы трейдиться, но и для того, чтобы на этом блокчейне можно было зарабатывать и работать в общем что и у нас из себя представляет AmageCoin стандартный x11 у нас 21 миллион монет но самое интересное это идея данного проекта не то как он на каком алгоритме построен а именно для чего создана данная монета то есть вариаций очень много но идейка супер в общем давайте сразу не будем тянуть перейдем к кошельку вот у нас есть кошелек здесь у меня имеются монетки в общем что мы имеем с помощью данного кошелька что мы можем сделать допустим вам нужно будет отправить какой-то лого, какую-нибудь картинку и получить там деньги за это либо отправить вместе с деньгами что мы делаем то есть мы можем просто взять и прикрепить любой логотип, любую картинку к транзакции. Это будет полностью анонимно, даже не будет понятно от кого это, допустим, пришло, то есть от, видите, пишется, неизвестно. Полностью все зашифровано. Вы можете не переживать о том, что какие-нибудь интересные фото, либо места, которые не должны попасть, скажем так, лишним людям, которые могут этим воспользоваться, это даже лучше, чем Telegram и тому подобные всякие мессенджеры. То есть полностью все аноним, анонимно и все скрыто. То есть мы просто берем, прикрепляем картинку к транзакции. И у нас она с помощью данного блокчейна шифруется и попадает именно получателю. Как бы сами понимаете, вариаций применений очень-очень много. Что еще интересно у нас? Давайте перейдем дальше. Очень много запущенных мастер А как вы знаете, запущенные мастерноды у нас обеспечивают хорошую безопасность. Также у нас хорошие листинги. Довольно-таки неплохая цена на данную монету. Как раз сейчас откат на откате можно будет купить данную монетку либо в пользование, либо там поставить мастерноду. Я не знаю, то есть вариантов много. Что я вам как бы, тут особо э, рассказывать так и не буду, потому что у нас и так на канале в основном одни все держатели мастернод и трейдеры. Я думаю, вы уже знаете лучше, чем вам заниматься. Конечно же, как я говорил ранее, заниматься майнингом, ну уже как бы такое себе занятие. Лучше просто купить мастерноду и получать с этого неплохие дивиденды. Кошельки у нас на любой вкус и цвет. Также Android, iOS кошельки есть, с этим все понятно. Что у нас по листингам? Самые активные торги, как по мне, это идут на MXE Exchange, хорошая биржа. Кстати, у нас недавно была презентация данного проекта, за что огромное спасибо, приятно помогли, встретили. Также у нас была презентация проекта AX. Но об этом чуть позже. Потом неплохая биржа, еще Hotbit, как по мне, ну и Citex. Я не знаю, почему еще на сайте не обновили информацию о CoinMarketCap, написано скоро будет, надо немного обновить сайт. Тем не менее, на CoinMarketCap уже имеется данная монетка. Можно полностью все прочекать. Что у нас дальше? Еще раз вернемся к кошельку. Как вы видите, какое меня колесо монет. А То есть вы понимаете, что у нас будет конкурс. Призовой у нас будет одна мастернода. Но это будет отдельное видео с условиями. Довольно-таки будут условия просты. Я думаю, мы наберем более чем сакскоином. У нас уже приближается отметка к 100 тысячам просмотров. Я думаю, у нас здесь будет 1150, может быть, тысяч даже по 200 по конкурсу. Я надеюсь, что эта тема все зайдет. Так что, ребята, можете принимать участие в этом конкурсе. Пакс Coin у нас будет. Розыгрыш, когда мы наберем 100 тысяч просмотров. Я думаю, это уже совсем скоро будет. Ладно, идем далее. На сайте, в принципе, информацию мы стартовую все получили. Кому интересно, можете знакомиться с белой бумагой. Там довольно-таки все просто. Небольшая такая... География идет, где запущено больше мастернод. То есть, видите, даже Москва есть, да, ну и подтянутся сейчас ближайшие страны бывшего Советского Союза. Потому что недавно мастернода стоило около 8 с копейками тысяч долларов. Сейчас откат очень-очень хороший пошел. Также и общий откат на, на фоне данной криптовалюты. То есть, остальные все попадали. Сейчас самый хороший момент, чтобы войти и купить себе монет, то ли холд, то ли мастерноду. Как вы видите, ценят своего главного разработчика, молодцы, средства массовой информации, Ну для нас как бы это не особо интересно будет. А, кстати, хотел еще напомнить, что будет создана русскоязычная комьюнити в Telegram, я потом ссылочку оставлю под видео, так что подписываемся туда. У нас есть уже Telegram, Axcoin, а также будет и Aimcoin. Ладно, идем далее. Также монетка добывается на F2 Pool, это второй по величине в мире Pool после Antpoolа. И у нас Aimcoin получается набирает примерно третью мощность после таких монет как Dashcoin, Axcoin. То есть эта монетка очень активно манится, так как она профитно многие подсоединяют свои майнеры и на очень серьезных пулах уже э, эта монетка стоит как вы видите какие тут майнеры предлагают использовать у нас также э, биржа такая как qbtc и zt.com эта монетка точно так же получила листинг бесплатно. То есть на многих биржах почти они везде зашли бесплатно, потому что это крутая монетка. Так что я думаю, даже майнерам, которые занимаются майнингом, именно оборудованием, почему бы не добывать данную монетку. Так что как-то так. Попадаем мы на Bitcoin Talk. В принципе здесь точно так же вся спецификация данной монеты как у нас распределяется 50 на майн 50 на мастерноду нормальное распределение все ссылочки все имеется кому интересно точно также можете здесь ознакомиться с данной статьей как вы видите довольно таки немало набрала просмотров почти 23 тысячи кстати по кошелькам когда вы скачиваете кошелек обязательно Добавляйте одноды. Потому что если вы не добавите одноды, у вас не будет запускаться синхронизация. У вас не будет работать кошелек. Я не знаю, почему еще, конечно, не добавили автоматическую синхронизацию, но тем не менее. То есть вы берете, копируете эти файлы. Именно одноды. Нажимаете инструменты. Открыть файл настройка кошелька. Выбираем блокнот. Нажимаем ОК, просто сюда их вставляем, сохраняем и перезагружаем кошелек. После этого у вас начнется синхронизация и вы сможете дойти до последнего блока и тем самым у вас кошелек заработает. Так, чтобы у вас проблем с этим не было, обязательно добавляйте отноты. Без отноты у вас кошелек работать, к сожалению, на данном этапе не будет. Мастернода онлайн тоже не обновила. Хотя должны здесь появиться новые биржи, но, по крайней мере, показывают какой рой, сколько мастернод активных в сети. Как вы видите, 400 плюс мастернод уже имеется, я думаю, будет еще больше. Ну и рой довольно-таки неплохой, 23 с копеечкой процента. На данный момент мастернода, как видите, 3600 стоит, очень дешево, но, тем не менее, в призовых это довольно-таки неплохие деньги. На CoinMarketCap, как вы видите, я же говорил, что был хороший откат. Был пик, там где монетка стоила 85 центов. А сейчас потихонечку немного у нас идет откат. Точнее даже очень много. У нас она падала до 28 центов. Я мониторил рынки, смотрел. Или кажется даже до 27 Самый подходящий момент, чтобы зайти в данный проект. Потому что сейчас будут еще обновления, будут еще новости. И цена опять взлетит ну, как минимум центов до 70. В будущем я надеюсь, что данная монета будет стоить как минимум пару ваксов. А может быть даже и выше. То есть она догонит AXCoin. И в принципе они будут идти наравне. Что у нас по маркету? Тоже не добавили основные еще биржи, такие как MXC Но ход бит, конечно, есть, я не знаю, убрали бы вообще этот CREX Он тут как бы ну, вообще никому не нужен Конечно, сервисы со своими обновлениями немного тормозят Попадая на MXI Exchange Как вы видите, почти по 37, точнее по 38 центов Покупается данная монета, по 38 продается я же говорил, был откат, да, и пошла опять схема вверх. То есть в ближайшее время, я думаю, несколько дней, может максимум неделя, она уже будет центов 60 стоить, а возможно даже больше. Но не будем загадывать. Будем смотреть а, по развитию проекта. Также подключать как можно больше СМИ а, активных скажем так людей делать автопробеги может в будущем то есть максимальный маркетинг чтобы о данном проекте узнали люди а, так что у нас дальше идет ход бит на ход бит нас как видите когда залистились как раз и был этот памп когда монетка стоила там по 80 центов сейчас же опять откат пошел но возможно еще какая-нибудь крупная биржа будет а и кстати почти большинство из всех листингов Данную монету залистили бесплатно. Они не платили деньги э, за листинг. Потому что этот проект очень, скажем так, всем нравится. Идея данного проекта, потому что люди на этом проекте работают. И многие биржи, в которых вход стоит 20-30 биткоинов, сделали листинг бесплатно. То есть во всех голосованиях, как на MX Exchange и других довольно-таки неплохих биржах, данная монета себя показала, также комьюнити. Очень активная. Все хорошо проголосовали и попали в топ. Ладно, ребята, что не будем мы особо на этом останавливаться. То есть, и хороший, вот реально хороший проект, на котором можно будет зарабатывать и не бояться вкладывать деньги. Я вам уже представил. И я вам говорю точно так же, как и говорил с AxCoin, что цена вырастет. Она тогда выросла. Она во сколько в раза 4 выросла на аксе. Ну и здесь тоже, как минимум, сделает x3. Так что пишите в свои комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. У нас будет конкурс, так что все готовьтесь. Не знаю, как мы будем разбивать мастерноду. В общем, с этим разберемся. Всем удачи, всем профита, всем пока.